И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш специальный тренинг по мануальному массажу и остепатическим техникам. В данном случае сейчас, в данном видео, будем проходить вестиральный массаж живота. Меня зовут Алексалав Гудвин. Я великий популяризатор массажных технологии на всем русскоязычном пространстве интернета. Так что не забывайте подписаться на канал. Обязательно ставьте лайки под видео, пишите комментарии, положительные отзывы и поставьте, нажмите на колокольчик, чтобы получать вовремя новые уведомления о новых интересных роликах. В данном случае нам нужно подготовить человека, мы его укрыли, раскрыли максимально область живота, ноги подняли повыше, коленки, я имею в виду, да? Предложили при этом даже вот два валика. Это делается для того, чтобы максимально расслабить мышечный тонус живота. Сначала давайте будем рисовать. Покажем, на что мы тут будем обращать внимание. Вот идет ребра. Да? За ними, под ними вот там, находится диафрагма. Примерно так нарисую, да? Идет пищевод желудок. Как-то вот так вот примерно, да? Выходит в 12 кишку. Дальше пошел тонкий кишечник, примерно сантиметров 10 вокруг пупка. Вот так вот его нарисуем. здесь аппендицит сделаем аппендицит пошел толстый кишечник восходящая его часть тут он так провисает немножко нисходящая часть пошла с той стороны видная кишка. И тут она переходит в прямую кишку. Там идет на сброс. Здесь находится печень. Ну, тут проекции тяжело нарисовать, потому что это надо в объеме все понимать. А мы только как бы вот вертикально проекцию. Да? Левая доля печени, правая. Ой, наоборот, левая доля, правая доля печени. Там вот не вмещается, да? От нее идут желчный проток. Здесь находится желчь. Там с той стороны находится за желудком поджелудочная железа Здесь селезенка. Почки находятся примерно по 5 сантиметров. Отступаем от пупка. Это вот нижняя доля почки. Примерно вот тут они находятся, но они сзади, со стороны спины находятся. Соответственно, здесь вот мочевой пузырь, за которым у мужчин престатистная железа находится. Примерно размером у нас грецкий орех. Она двудольная. Так, у женщин, соответственно, Тут э, начинается матка, его вот, трубы и вот и тут яичники находятся. Это вот э, все основные органы, какие нам нужны. Ну, соответственно, от, от почек протоки там идут к почечному пузырю и на почечники сверху. Так печень фильтрует нашу пищу на входе, почки фильтруют на выходе. И э, весь, все, что нам не нужно, весь шлаг сбрасывается. Либо через мочевой канал, да, либо через э, анальное отверстие. Э, соответственно, здесь же на, на кишках очень много лимфоузлов. Ну, я конкретных не буду там показывать. Их просто там масса. Откуда тоже организм наш чистится, лимфа подходит сюда, да, перерабатывает, убивают все вот эти вот э, э, вирусы, бактерии, грибки и сбрасывают с толстый кишечник. Теперь массаж наш заключается вот в чем, переходим непосредственно к массажу. Сейчас рисунок сотрется. Сейчас смазываем. Я думаю, вы уже запомнили, да? Внутренние органы они такие податливые, немножко боязливые. Поэтому начинаем с самых мягких прикосновений. Как бы мы договариваемся с телом, что. Ты и я, мы с тобой одной крови. Подсознание должно нам доверять. Отключаемся. И, как видите, я начинаю с вращательных движений по часовой стрелке. Наш желудочно-кишечный тракт работает по часовой стрелке. Поэтому все наши приемы будут идти... В основном по часовой стрелке и справа налево. Сначала запускаем тонкий кишечник. Как бы вот, помните, этот круг, да, представим, что это циферблат. Здесь, соответственно, 12, час, два, три, 4, 5 и так далее. И второй циферблат идет под ребрами и над подвздошными костями. Вот такой получается у нас диаметр. Тоже будем делить его на 12 частей. Ну, условно, вот, мягко проминаем. 12, час, два, три, четыре, пять, шесть часов. семь, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Теперь поверхность эфирблату. Час, два, три, четыре, пять, шесть, семь, Ой, тьфу, я, уже заговорился вообще. 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Прорабатываем сразу под ребрами. Оттягивая в стороны. Таким образом прокачивая диафрагму. И смотрите, видите, все движения пока мягкие. Они начинаются с очень мягких. Тут еще в чем фокус Мы воздействуем на тот орган На который обращаем внимание То есть мы должны сознательно Для себя Понимать, что мы делаем И на что влияем Тогда энергия Наша биологическая энергия Из пальцев, она исходит именно И проникает в то место Куда мы свое внимание погружаем Сейчас мы вот воздействуем на диафрагму да? Мы ее растягиваем Успокаиваем и расслабляем медленно-медленно. Воздействуем медленно. на толстый кишечник. Провибрируем его по кругу. Для того, чтобы он активизировался и начинал включаться в работу, пока мы будем работать с другими внутренними органами. Движения достаточно мягкие, то есть это практически рыбка. У нас рука должна так мягко, мягко изображать плавающую рыбку. Вот мы накладываем, и вот как будто вот плывем. Вот такие мягкие массажные движения обоими руками. После этого массажа Вполне вероятно, что человеку захочется побежать в туалет, по-большому или по-маленькому. Поэтому до массажа тоже желательно, чтобы он выпил стакан воды, теплой воды, попросите выпить для более лучшей очистки организма. И попросите сходить в туалет, если у него желание или нет, чтобы у него не, было, не были полные, заполненные органы, чтобы не, было, не создавалось болевых ощущений. Так, теперь переходим к первому органу, это у нас печень Внедряемся под ребра немножко, да, чтобы не было больно, не давите на ребра А делаем такой валик из ткани и под него подходим Можно это сделать кулачком вот туда И запускаем вибрацию в печень Я показываю достаточно быстро в демонстрационном режиме. Ну, примерно так по одной минутке, по две минутки на каждый орган. Далее запускаем в желудок. Вибрируем прямо туда в тело. Посылаем импульс в тело. Запускаем селезенку. Она находится под за ребрами, поэтому туда, импульс туда внутрь. На весь массаж обычно уходит минут 10-15. Массаж живота не делается дольше, этого времени вполне достаточно. Возвращаемся обратно, запускаем желчный пузырь. Перстную кишку под железу. тонкий кишечник уже можно поглубже прорабатывать заходим еще глубже уже видите организм нам позволяет доходим до почек 5 сантиметров пупка поставили руки и проникли вот туда поглубже импульс туда задаем поставили кулачок справа опять же чтобы не давить в лимфузлы и в косточки да это больно да мы делаем как бы валик такой вот, накатываем сверху ткань да и проникаем поглубже запускаем вибрацию <с> некоторые бывают говорят ой что это у меня там за аппарат такой поставил вибрационный не понимаю что это все руками делается на самом деле запускаем с этой стороны Теперь прорабатываем весь уже можно достаточно глубоко и так пожестче весь толстый кишечник, нисходящая кишка, сигмовидная кишка и прямая кишка туда. Чтобы побыстрее прошли каловые массы, всякие фекальные слизи, можно еще вот рекомендую простучать их с этой стороны. Над косточкой стучим мы как через руку чтобы не было прямого удара только импульсно передается через нашу руку делаем такой клюв из пальчиков да и через него простукиваем если проблема у человека он, он скажет что в каких местах будет ему больно каловая масса вот туда подходит от а с этой стороны поэтому можно вот так вот внедрить руку прямо поглубже и продавить их вот туда всегда спрашивать у человека насколько ему комфортно и комфортно состояние в данном случае вот она лежит улыбается значит все нормально мочевой пузырь Он такой размер кулак примерно с кулак самого человека то есть ее кулачок да, импульс запускаем если э, мужчина да ему нужно проработать пристательную железу э, дабы он в старости не стал импотентом да можно зайти э, если только мочевой пузырь пустой спереди то есть этот массаж не обязательно делается анально с, сзади да то есть мы под лобковой костью проходим сквозь мочевой пузырь Медленно, медленно, поглубже, поглубже, насколько он терпит. Загибаемся вот туда внутрь и пульсируем в ту сторону. Иногда его даже можно прощупать, найти его вот эти две доли между ними. Вот так вот промассировать. Здесь массаж делается, чтобы пальцем более не давить. Делается двумя руками, да, и получается по очереди вот так вот. Масивом одной рукой, второй рукой. Если у кого-то ногти, да, э, достаточно большие, лучше тогда руки развернуть вот так вот, чтобы ногти спрятали за подушечками ваших пальцев. И вот так вот прорабатываем эту зону. А, яичники у девушек. Так, поглубже заходим, тоже их мягко, мягко прорабатываем, активизируем. Ну, это примерно вот от линии тела человека, где-то по 10 сантиметров ориентировочно. Внутренние органы, они такие пластичные, они могут переплывать. Если вы начнете воздействовать на него грубо, он как бы утекает в сторону, может уйти. Далее мы ищем, где спазмы. Прощупываем все места. И вот обычно, где желчный пузырь, это примерно вот от пупка до ребер да, на 11 Направляем, да, и примерно где-то вот три пальца отступаем где-то вот здесь. Там можно нащупать, вот я нащупал чуть-чуть вверх, нащупать такой вот он плотненький. И, соответственно, тут рядом вот 12 кишка. Это бывает болезненное место. Желчь выходит в двенадцатый кишку, и если она наполнена, желчный пузырь, если наполнен, да, он будет чуть-чуть болезненно восприниматься. Для этого мы держим палец. Точно так же, как мы работали с точками. Человека просим продышать. Дыши легко, свободно животом. Еще, еще дыши. Светлана, дыши. И потихонечку боль уходит. Уходит боль. сюда же подходит от желчного пузыря и когда мы быстро отпускаем можно услышать как потекла желчь в двенадцатоперчную кишку такой пошел поток если есть болевые точки где-то под ребрами да вот со стороны печени также прожимаем давим и вдох-выдох проверяем все болевые места я же сейчас подробно не буду на этом останавливаться. Технологию вы поняли уже, да? Также вот можно найти болевые места и в кишечнике. Вот, например, напряжение вот. Больно здесь? Мягко так вот давим. И как вы видите, рука медленно-медленно сдвигается в сторону, мы растягиваем фасции. Э, в брюшине. Поднимаем органы и чуть-чуть их раздвигаем. Можно делать кулачками, вот так медленно растягивая. Внутри. Можно делать ладонями растягиваю медленно можно делать локтем только без резких движений все делается медленно спокойно с организмом нужно уметь договариваться и мягкими движениями как вот рыбка да мы поднимаем опущенные органы вот туда под ребра возвращаем их ставим их на место завершающий круг вестерального массажа и успокаиваем организм Мягко покачиваясь и постепенно, постепенно, медленно отрываем руки. Наша энергетика еще работает. Есть разные методы энергетического массажа. Мы, в принципе, сейчас их не будем говорить про них. Методы воздействия типа рейки на больные органы. То есть, лечение через ваши руки переходит. Немножко скажу про антицеллюлитный массаж. То есть, если массаж с мускулатурой идет, то мы работаем... С этими мышцами. Вот тут идут параллельные мышцы. да Мы прорабатываем уже мышцы. Боковые косые мышцы. О, э, в большой программе еще движения вот такие. Ну там, во-первых, крем специально используется, да, жиросжигающий И движения вот такие. Мы натягиваем кожу как, э как тесто от пупка к периферии и обратно вот пупка от периферии и обратно растирающие движения резкие быстрые такие опять же берегите косточки на косточках косточки не должны испытывать никаких ударных техник и растирающие движения уже более глубокие это опять вот наш излюбленный прием лапы леопарда да? превращается в шестеренки ходят друг против друга плотно и жестко достаточно мы сжимаем ткани антислюлитный массаж делается вообще очень жестко на одном месте долго-долго долго долго вот так вот мы трем-трем-трем-трем массируем массируем разминаем разминаем человек сразу почувствует ну покраснение гиперемия будет да? и после массажа будет такой эффект как будто вот чешется да? что там внутри это, соответственно, значит, вы дошли до нужного эффекта. Жиры начинают выходить из жировых депо, начинается, ну, ускоряется процесс обмена, и, соответственно, жир начинает таять. Если мы используем в этом массаже ингибитор жира, а на него вы ссылочку видите внизу, то эффект вообще потрясающий. Мы обычно замеряем человека до массажа, да? соответственно, верхняя часть, живот, талия, бедра замеряем коленники замеряем да и массаж длится примерно полтора часа плюс час обертывания в конце опять же замеряем и видим что ну каждый человек индивидуально все получается да но ну, в этом месте там ушло например два сантиметра здесь желательно ушло 6 сантиметров здесь там по три сантиметра здесь по одному сантиметра ну условно ваш клиент потрясен, он видит результат сразу наглядно, поэтому используйте обязательно гиббетер жира. Это не реклама, это рекомендация. Я сам его использую в работе. И, соответственно, такая наглядная картина будет, ну, повышает, во-первых, лояльность клиента, да, а во-вторых, у вас от них отбой не будет, они будут к вам идти идти именно за результатом. Так, еще напомню небольшой нюанс. Если есть э, подозрение на грибки, всякие метастазы, да, то эти места можно прощ простукивать. Ну, например, в вот области яичников. Делается достаточно больно. Вызываем гиперемию. Может появиться синяк. Ну, синяк, честно говоря, вот видите, прошло покраснение. Синяк не получится в том месте, где нет боли. Если печень, да, то можно так по печень простучать. Синяк появляется только в том месте, где, где идет обострение. Из внутренних органов начинает вся гадость выходить наверх, на поверхность. Еще есть скрипки гуаша. Также делается болезненно, но сейчас не буду его указывать. Просто вот в этих местах, да, где, например, нам нужно, он натирает кожу трем-трем-трем, пока не вылезет вся вот эта вот внутренняя гадость изнутри наружу. Также можно использовать медовый массаж. Сейчас медом тоже не буду себе мазать, просто продемонстрирую. То, тоже очень хорошо и в антицелитных целях, и в целях вывода всяких шлаков из подкожной клетчатки. Значит, Намазывается кожа да, легким массажем движения, и потом вообще весь массаж примерно делается такими движениями, отлепляющими. То есть мы прилипли и отлепились от кожи. В итоге кожа тянется достаточно сильно, и такой потрясающий эффект происходит, когда э, медик был желтенький, да? животик был беленький, и вдруг все превращается в такую серую густую кашу какую-то. Видно, что это прям вот выходит грязь, такая серо-коричневатая какая-то такая вот. Просто даже показывается клиенту, вот видите, сколько шлако из себя вышло. Тоже очень рекомендую. Э, неплохой способ воздействия. Так, ну, а более подробно и что и как мы делаем, вы узнаете, естественно, дорогие друзья, на тренингах. Зря вы смотрите видео, по видео, по видео можно, конечно, много подчеркнуть, но мало чему, чему вы научитесь, пока вы на живом тренинге, на живых примерах э, не отработаете, вам не поставят руки, и вы не поймете, как это сделать, чтобы максимально эффективно внедрить в жизнь, в вашу практику. Поэтому смотрите наше видео, не теряйтесь, ставьте э, лайки. И не забудьте там вверху нажать на колокольчик, чтобы получать в Ютубе новые уведомления о новых полезных видео. С вами был Олег Лавгудвин. До новых встреч, дорогие друзья!